Таилась где-то солнышко, Пряталась за деревьями, А на белом снежном полюшке Танцевал мороз с метелями, А зиме, как видно, радостна. Хотя она самодовольная, Вроде не пила обняная, а она снежная и вольная. Ветер был сильнее, прервневал, Выл был с метелями пронизана. Хотят прихода льв в небо, Им тепла не нужно льв небо. Зима, зима, холодная с мороза Не укрой на свой дне. Дух и медели светом по полям, Да по дорогам. Еще сильнее, да, со схолода вогни. Зима, зима холодная, с мороза. Не до да нас на сыре. Духримите с литром по полям. Тогда гугам ещ ⁇ сильнее, да, со схолода И по лесам попрятали, прятали, не хотят от холода, Как бы скорее не расплакались, Не желают гибнуть с голода. Лес как будто колодобаны, даже в родине не са, да весны в снегах покопаны, с должным словом кто-то моллится, затаилась где-то солнных кам. Спорядка ласа за деревьями, она а пела в снежном полю, ге, танцевал мороз светелями, она пела в снежном полю, танцевала мороз святей. Зима холодная с морозом, не до наших дней. Тут и метели с ветром по полям, да по дорогам еще сильнее заряд со схода до мани. Зима зима холодная с морозом, не удали до наших дней. Дух и с ветром по балям, Да вдохновляем еще сильнее, За сколой до магии.